Прошу и счастья у звезды, для меня и для моей семьи. Мама, папа пусть живут и молодеют, Жизнь дочурки пусть дорогу мягко стелит. Для сестры, для братьев, для Володи, Это наш сосед, живет напротив. Для девчонок и юных женихов, Только так, чтобы от них был прок. Счастье для особенных детишек, чтобы смех их был повсюду слышен. Для прохожих, братьев наших меньших. И для тех, кто бродит без жилья растетом Для себя я счастья не прошу. счастье даже в том, что я живу. Счастье в том, что я могу ходить, Строчки сочинять, писать, творить. Счастье в продолжении меня, Моего земного естества.